Вот аттракционы всякие тут, вот тут вот, к примеру, этот, как там, танцплош, танцпол, который, каждое лето, вот, каждое каждый, вот это вот штуковина, она, так, сейчас, вот, смотрите, вот, блин, вот этот танцпол, он каждое лето, гадса, работает, и все, каждое лето. Реально, так, тут, ну, рядом 5 Д кинотеатра, что-то много Д развелось тут, там 9 Д кинотеатра, тут 5 Д кинотеатра, тут Тир Стрелковый нет, ну, Тир Стрелковый, это я помню, я тут однажды для своей подруги выиграл кое-какого приз, только, тут блинчики русские, тут лакомство дальше, тут Мороженое, хотя не на лето, мороженое и зимой мороженое Ага, предложи бы кто-нибудь мороженое этим мой, И вы бы ему сказали, ты чё, чё, чё Какое мороженое, блядь? Тут, тут вот, тут карта Тут карта есть, кто-то заблудился Ага Круч карта. Тут киоски с кружки ну. ну да, там раньше маст продавались, тут опять лакмас, сахарная вата тут, если кто-то решит берется в грош, приехал, то... спасибо, я вас встречу тут даже очень-очень многими такими словами радушить ну вот касса, к примеру, вон... Ну, касса тут на всех аттракционах, на все аттракционы, здесь только одна касса, только это и все. Тут коктейли продаются рядом, слева. Тут будет даже тир, потом будет постир. Нет, это VR аттракцион, который я, кстати, вам говорил. Тут даже будет тир с тут даже еда, тут даже тир тоже еще один, а, нет, не Тир, это ДАРТС, беспокрашный назван, это Тир, это тоже Тир, там дальше лакомства будут, тут касса, ну, она на этот, трансон, собственно, тут, тут автодром, я тут летом одним ездил на машинках, ага, тут... Тоже 5D кинотеатр, виртуальная реальность аттракцион Это вот Это рокин Тат Это м -м, Такая Фигня, что Тут как на корабле Плаваешь реально Вот это вот, помню, эту штуковина Она так вот раскручивается И потом в самый верх эти цепь поднимается И вы там летите буквально Вот касса, касса опять же Касса ну, сейчас зима, сейчас все аттракционы не работают И вот это вот была горка такая Тут, это дальше тут грибочек Дальше тут подсолнух, наш цветок Это, тут это, короче, как тут Это называется, ну, короче, тут не помню, как называется но сейчас посмотрим это. А, тропический вайс, она тут обезьянка. это. бум бум бум бум бум бум Летит, короче, эти штуковины по округу тут, ну и все. Дальше тут идет по плану веревочный парк для самых маленьких. Мне уже на самом деле, наверное, надо до, до верхнюю трассу надо проходить уже. Потому что ну, у меня уже давно рост за метр пятьдесят. Мне даже метр семьдесят мне может дать А вот Вон еще там дальше Там Так, ну метр шестьдесят восемь, короче Дам дальше Этот, Тир А, не, не Тир, а этот Лазертак, во, вспомнил Ну в реальном времени, Сато Лазертак в реальном времени Там дальше Будет этот ну, собственно, тут даже пони-фирма, тут можно поняшки их посмотреть, потрогать, на оленей посмотреть, тут можно, на кроликов, ну, тут, короче, мини-зоопарк, так сказать, береза рощи. ну, а там даже, ну и все. А это я не видел, это я не знаю, что. Ну, тут написано, ограждение не заходить, потому что тут животные. Угу, помню. Спасибо, Олень, напомню. Это тут... Рыбалка, кстати, мини Это касса тут, ну, можно было летом купить Тут напитки, нет, там напитки, там что-то другое можно было купить Я не помню, потому что я тут уже, честно говоря, давно не был, ну но... И все В общем-то, вот, наверное, ребята, реально Вот и все, что я хотел вам показать, тут заснять Не, ну, береза рощает парк огромен на самом-то деле Огромнейший парк Я вам так хочу сказать, ребят Ну и все, давайте всем до встречи Пока-пока, увидимся в следующем ролике